Я знаю очень много людей, у которых на теле есть татуировки. И еще больше людей знаю, которые хотят набить себе какую-нибудь татуировочку на тело. Знаете, хочу, чтобы вы меня услышали и задумались. Татуировка, что это по сути? Это по сути чужеродный, чужеродное вещество, чужеродный, может быть, даже можно сказать предмет, только мелкий. Хотя тоже зависит от объемов, от размеров татуировки. В общем, это чужеродное вещество, которое внедрено в вашу кожу под верхние слои. Ну, можно сказать, под кожу, но суть не в этом. Это внедрено в ваше тело. Знаете, никто нигде не размещает статистику по поводу того, сколько людей становится инвалидами вследствие набивания татуировок. Никто не размещает информацию о том, скольким людям отрезали конечности, либо заменили кожу, предположим, там пересадку делали, имплантацию. Или как там, неважно. В общем, я сейчас не об этом думаю, поэтому простите, за, если где-то что-то неправ. В общем, <клёх> это жуть. Даже если не думать о том, что ваше тело постоянно видоизменяется, кожа... Стягивается, растягивается. Вы прибавляете в весе, теряете в весе. Вы находитесь на солнце, на холоде. Опять же взаимодействие татуировки с солнечным светом. Это вообще отдельная история. В общем, все, что хотел сказать. Не набивайте татухи. А если набили, ну, я не знаю. Если в какие-то сроки у вас не возникло никаких проблем, то хотя бы как-то берегите их от прямых солнечных лучей, от температурных перепадов, в общем, каким-то таким макаром. Потому что даже я на своем примере видел, не, не на своем теле, потому что я исключительно категорически против подобного рода издевательства над своим телом. Но я видел примеры, пусть не такие страшные, но все же я видел, к чему приводили татуировки, как, как потом страдала кожа человека, сам человек. И, честно говоря, эта история длилась годами потом это все вернуть назад по-моему это сложно а в некоторых случаях может быть даже и безвозвратно не необратимо и невозможно так что берегите себя, не занимайтесь херней не набивайте себе татуировок это на самом деле не какая-то там невинная шалость и... Это не какое-то там веяние моды, хотя это таковым и является, веяние моды. Но мы же не говорим сейчас о тюремной какой-то там, о зэковской культуре, у них там своя тема. Это их проблема, это их дела, но вам же совсем не обязательно это делать. Так что берегите себя, подписывайтесь, не бейте татуировки.